Добрый день! Вы смотрите канал Форума Свободной России в студии Дмитрий Семенов. Обсуждать новости минувших выходных будем сегодня с нашим постоянным гостем, журналистом, публицистом и социологом Игорем Яковенко. Игорь Александрович, здравствуйте! Здравствуйте, Дмитрий! Приветствую всех слушателей и зрителей канала Форум Свободной России. Мы уже как-то в последнее время привыкли к реальности, что у нас что не день, то обыск. Обыск, причем, который обычно начинается с самого раннего утра. И минувшая пятница в этом плане не стала исключением. Чуть ли не в 7 утра пришли к адвокату команды «29». Ивану Павлову, вот, и собственно, то есть можно сказать, что пришли к тем людям, которые обычно становятся нашими первыми помощниками и защитниками при, обыске, при обысках. Вот, мы также в последние недели видим, что пришли за журналистами, ни одного журналиста после акции 21 апреля стали вытягивать, составлять какие-то протоколы. Помним те же истории с журналистом важных историй Романом Аниным, к которому с обыском приходили. Так можем ли мы теперь сказать, что под удар попали и адвокаты, и практика прессинга адвокатов будет теперь обыденной такой реальностью. Ну, на самом деле, это такая новая страница, потому что раньше как-то адвокатов особенно не трогали. Иван Павлов – это действительно фигура знаковая. Безусловно, это такой представитель такого отдельного небольшого института, который называется «Адвокаты свободы». Этот институт он возник после войны, потому что ну, в сталинский период никаких адвокатов свободы не было. Представить себе, что кто-то там защищал бы жертв сталинских репрессий невозможно, ну, всерьез защищал, я имею в виду, всерьез пытался оппонировать обвинению. Ну а вот после, после войны, в момент создания диссидентского движения, которое действовало открыто, публично, в рамках закона, вот возникли такие адвокаты, как там, Юрий Шмидт, значит, цел, цел, целый ряд других, целая плеяда такая адвокатов. И вот Иван Павлов, он в какой-то степени продолжает это дело, он защищал исключительно и продолжает, я надеюсь, защищать, будет продолжать защищать э, исключительно людей по политическим статьям, по госизмене, по экстремизму э, и, и так далее. То есть, по, вот те, тех людей, которые на, на самом деле пытаются э, посадить за инакомыслие. И, э, здесь есть, безусловно, очень существенное различие, потому что в советские годы таких адвокатов, в общем-то, не сажали. То есть, это важная история. Потому что, да, безусловно, с ними разбирались. им Их лишали возможности защищать политических обвиняемых решением коллегии адвокатов. Но такого, чтобы против них возбуждались уголовные дела. Но только в том случае, если сам адвокат в то время становился участникам диссидентского движения. Такие случаи тоже были. Но такого, чтобы адвоката посадили, вот такого адвоката по политическим делам, таких случаев в истории Советского Союза, вот уже там Брежневского, Андроповского периода, таких случаев не было. А сейчас вот это первый случай в путинской России, и это свидетельствует о том, что путинская Россия на самом деле существенно отличается от... Брежневского, Андроповского Советского Союза. Она, называется, такой беспредельный фашизм. Здесь нет правил, здесь нет каких-то институций. Она, это путинская Россия, не считается с не считается с какими-то правилами, с нормами, с порядками. То есть, на самом деле, это вот такая игра без правил. Я думаю, что э, ситуация с э, адвокатом Иваном Павловым она будет тестовая, и э, посмотрим, как дальше будет продолжаться, развиваться события. Я полагаю, что э, в результате в, э, вот сейчас 80 адвокатов, правозащитников, известных политических и общественных деятелей выступили в защиту Ивана Павлова. Ну, посмотрим, как на это среагирует власть. Пока вот есть такое ощущение, что это новая такая, новый виток противостояния власти и общества. И вероятность того, что действительно профессия адвоката будет и дальше приравниваться к нежелательному элементу в путинской России, она достаточно велика. Скорее всего, вот этот вот каток, который сейчас едет и подминает под себя не только политических активистов, но и журналистов как социальную прослойку, но и вот теперь, возможно, адвокатов. Такая вероятность довольно велика, потому что логика этого политического катка, она, в общем, прослеживается. А, ну, вот то, что вы уже упомянули, нас, обычных людей, да, по различным статьям, так или иначе, связанным с какой-то активностью, с инакомыслием, как раз-таки защищают такие адвокаты, как Иван Павлов. А вот кто теперь может защитить самих адвокатов? Ну, я полагаю, что э, самих адвокатов можем защитить мы. То есть, на самом деле, здесь э, это тот случай, когда э, действительно один за всех и все за одного. Мы можем э, действительно серьезной какой-то протестной активностью, э, в том числе, я думаю, что э, давлением через э, международное общественное сообщество. Я думаю, что э, вот э, здесь вопрос цены. Э, понимаете, все-таки Иван Павлов – это фигура не столь опасная для э, путинского режима, как, например, Навальный. Навальный – это действительно смертельная угроза. Адвокат Павлов, несмотря на то, что он успешный, кстати говоря, вот э, люди, которые говорят: да, все равно ничего не получится, значит э, и так далее, э, они ошибаются, потому что адвокат Павлов он вытаскивал людей. Он на, на самом деле реально спасал людей. Я могу привести несколько примеров, когда он действительно своих подзащитных сумел вытащить, против них под, против его подзащитных прекращались уголовные дела. И это было несколько таких эпизодов, очень знаковых, известных. И я думаю, что в этом смысле он действительно был такой раздражающий элемент для режима, но не настолько, насколько, так например, э, так сказать, на, насколько Навальный. Поэтому я думаю, что общественная поддержка э, в защиту адвоката Павлова она может дать свой результат. Может дать свой результат. Это, это мне представляется э, такая реальная, реальная перспектива. Ну а что касается кто может защищать адвоката Павлова в суде, я думаю, что лучше него самого никто с этим делом не справится. Так что. Я, я полагаю, что он в состоянии защитить себя сам. Но общественная поддержка, в том числе и международная, конечно, необходима. Официальным поводом для обыска и возбуждения уголовного дела стало э, нарушение тайны предварительного следствия по делу Ивана Сафронова. А какова реальная причина, почему вы пришли к Павлову, на ваш взгляд? Я думаю, что в целом это э, то, что он достаточно эффективен. Ну, э, скажем так, во-первых, он защищал в том числе и фонд борьбы с коррупцией. Он защищал и целый ряд людей, которые обвинялись в государственной измене и так далее. То есть, он в целом представлял собой такой довольно существенный правовой адвокатский барьер перед судебным беспределом. И я думаю, что... Ну, вот те случаи, когда у него что-то получалось, ну, например, вот из того, что мне близко по сфере моей деятельности, это его э, очень успешная, эффективная защита э, Института региональной прессы, когда он смог э, добиться, что Следственный комитет России прекратил уголовное дело против э, Анны Аркадьевны э, Ш, Широградской. Э, это знаменитая история, когда... Это Анна Аркадьевна, это вот такой вот эталон питерской интеллигенции рафинированной, ее, значит, обвинили в экстремизме за то, что она съездила в Соединенные Штаты Америки, привезла оттуда, значит, повезла туда тезисы своего доклада про защитного. ну, вот их сошли экстремизм. Ну, дикая совершенно история, но, тем не менее, она могла иметь судебные перспективы, но вот он смог отстоять еще несколько эпизодов, когда он отстаивал своих подзащитных, я думаю, что это раздражало безусловно и это мешало. известно, что в общем адвокат в принципе вот с учетом того, что менее одного процента оправдательных приговоров в России адвокат является ну некоторым досадным недоразумением вот в этой российской судебной системе. вот в басманных судах в принципе адвокат не нужен и, а уж тем более по политическим процессам. Поэтому я полагаю, что э, на, на самом деле э, Павлов раздражал, как эффективный адвокат. Просто-просто раздражал, просто мешал. Э, ну и, скорее всего, э, так сказать, шансы на то, что вот с помощью э, судебного решения удастся э, э, его лишить адвокатской практики, она все-таки все есть потому что попытки действовать через коллегию адвокатов в данном случае не, не, так сказать, не сработало. Потому что на самом деле ну, все-таки в нынешней ситуации для адвокатского сообщества, вот такие вот небольшие локальные сообщества, профессиональные, такие как адвокатское сообщество, для них, конечно, вот такого рода решение это совсем потери лица. Это все-таки не советская адвокатура, которая, так сказать, ну, в общем, под давлением там партийных органов КГБ они прогибались. Там, там было такое, что, причем там тоже не лишали адвокатской лицензии, там просто не давали политических дел. Вот этим адвокатам свободы не давали политических дел. Так что, на самом деле, вот представление о том, что но вот всюду беспредел, бороться бесполезно, невозможно. Это представление упрощения. Это упрощенные представления. Поэтому я думаю, что э, ситуация с адвокатом Павловым, она не закрыта. Она будет иметь продолжение, и я не уверен, что это продолжение предрешенное. То есть исход здесь зависит от э, многих факторов, в том числе и нашего сопротивления общественного воздействия. Действительно, одно из последних громких дел, которые вела команда 29 Иван Павлов, это суд по иску прокуратуры о признании БК и штабов Навального экстремистскими, Навального экстремистскими организациями. И вот на прошлой неделе стало известно, что Росфинмониторинг, еще не дожидаясь решения суда, уже включил их в перечень экстремистских организаций. Я думаю, вообще для нас нисколько не секрет, какое в итоге решение примет и суд, и сами штабы Навального уже были распущены, собственно, чтобы не подставлять людей. Вот в этих условиях да, штабы Навального и ФБК, это была такая, наверное, единственная в последнее время более-менее структурированная организация на оппозиционном фронте. Вот в этих условиях как теперь будет развиваться оппозиционная деятельность в России? Стоит ли нам ожидать появления каких-то аналогов приморских партизан? Ну да, это сейчас модная очень тема, что да, действительно главную легальную оппозицию, ну прям будем говорить, в общем, это основная легальная оппозиция штабы Навального, которые брали на себя функцию и расследований многих, и, так сказать, выход на улицу, уличная активность, уличные протесты. Это, безусловно, штабы Навального. Сейчас они раздавлены. И, в общем, ожидать, что... а, Конечно, люди никуда не делись, они частично будут на свободе, частично будут продолжать какое-то сопротивление, но вот единой такой системы, ну, Волков прямо сказал, что вариант ребрендинга невозможен, потому что все равно отыщут, переловят по одному и э, идентифицируют именно как, э, как, как э, так сказать, что-то навальнистское, даже если там не будет вывезти. Это понятно. Так что этот каток, он наехал. И, в принципе, это была ожидаемая история. Здесь уже никакой адвокат не мог помочь, потому что это был, э, ну, что называется, не просто заказ э, с самого верха, это было решение, политическое решение, уничтожить, раздавить, причем так, чтобы следов не осталось. И это решение, конечно, не мог, реализацию этого решения не мог остановить никакой адвокат. И, в общем, так сказать, те силы протеста были недостаточны для того, чтобы это остановить. Значит, очень многие сейчас говорят, вот сейчас вместо, вместо штабов Навального появятся приморские партизаны, Появятся там какие-то новые большевики и так далее. это Я думаю, что это некоторые иллюзии. И в основном об этом говорят люди, которые не очень чуют под собой страны. Которые не живут в России. И которые... Это не потому, что там <къех> географический фактор решающий. Можно жить в России ничего не понимать из того, что здесь происходит. И можно не жить в России и тонко чувствовать, что здесь происходит. Но я сейчас имею в виду, это люди, которые не чувствуют э, ситуацию в стране. Так говорят, потому что да, безусловно, Приморские партизаны были, да, безусловно, сейчас возникают какие-то э, отдельные группы э, подпольщиков, которые там э, пытаются каким-то образом э, скоординироваться, отказывать силовое сопротивление режиму. Но это, э, я думаю, что ситуация по многим причинам э, вряд ли примет массовый характер. Понимаете, вот мы сейчас ведь чего, так сказать, празднуем? На самом деле мы ничего не празднуем, это понятно, да, вот ситуация изменилась, социальная структура общества очень сильно изменилась. И вот не случайно сегодня, вот еще, еще 30 лет назад, 40 лет назад, Майские праздники, вне зависимости от того, кто как относился к самому Первомаю, к советской власти и так далее, все равно майские праздники это были праздники. Это был день солидарности трудящихся, в основе которых было, было, была вот эта идея там мирового или национального пролетариата. И где этот пролетариат? И где эта вот та структура, социальная классовая структура общества, классовая, действительно, она была значит структура общества, которая порождала вот в том числе и большевиков, как тех людей, которые эксплуатировали какие-то настроения в среде там люмпин-пролетариата, значит вооруженных солдат и так далее. Там была первая мировая война, которая породила огромное количество вооруженных людей совершенно озверевших и так далее. То есть значит вот сейчас где социальная почва для вот этих новых большевиков? Ее нет, потому что действительно нет как такового пролетариата, как это называлось тогда, нет вот этих огромных огромной массы рабочего класса. Нет, профсо... особенно так сказать, в нынешней ситуации вообще у нас нет профсоюзов как организации, которые каким-то образом... Ну, я говорю о России, прежде всего. Вот. Поэтому социальная структура изменилась. Огромные в приоритете это сфера обслуживания, банковская сфера. Я имею в виду крупные города, прежде всего. IT-технологии и так далее. И вот в этой среде, ведь большевики эксплуатировали социально-психологическое состояние той среды, которой действительно, в общем, мало что терять. Ну, условия жизни были такие, что, во-первых, после, после Первой мировой войны, в общем, люди привыкли к такому состоянию пограничному на грани жизни и смерти. Во-вторых, ну, действительно, условия жизни были такие, что жизнь не имела высокой цены. И не случайно там... Вот предыдущая пандемия, там большая испанка, она унесла не просто там в разы, но на порядке больше жизни, чем нынешняя пандемия. Но нынешняя пандемия воспринимается в большей степени, ну, по крайней мере, не в меньшей степени, как катастрофа. Цена жизни возросла. И поэтому значительная критическая масса людей, которые готовы рисковать жизнью для того, чтобы изменить ситуацию в стране, она, безусловно, намного ниже. То есть вот э, шансы на какой-то э, всплеск вооруженного сопротивления, ну, помимо того, что оружия в стране нет. Это, не, это даже не Соединенные Штаты. Хотя и в Соединенных Штатах Америки, в общем-то, там были, были какие-то у кого-то из оголтелых трампизм, трампистов там, с тяжелой формой трампизма головного мозга были какие-то надежды на то, что Трампа защитят и позволят ему остаться на следующий срок. Ничего даже близко к этому не было, несмотря на то, что в стране, в Соединенных Штатах Америки у людей на руках оружие. То есть... Это не проходит. Даже там, вот в таких странах, где, в общем, казалось бы, для этого есть там, 70 миллионов человек, которые не хотели, чтобы Трамп уходил. И э, так сказать, у, у людей есть оружие. И все равно не возникло вот этого состояния. Значит, э, в России, да, я не, я не провожу, безусловно, не провожу никакой mm -hmm. параллели между этими двумя, э, так сказать, <coughs> устройствами общества России и США. Это разные, но тем не менее. Вот вооруженный такой вот протест сегодня, вот эти новые большевики, им неоткуда взяться. Я думаю, поэтому конец режима будет несколько иной. Какой мы можем об этом поговорить сегодня, но то, что вот новые большевики, как выкликают некоторые мечтатели сегодня, там, апеллируя к опыту приморских партизан, я думаю, что таких условий в России сегодня нет. И крайне маловероятно, что они возникнут, даже э, в случае очень-очень высокого уровня э, падения социальных э, условий жизни. Что на самом деле происходит за 1 март там, на 3, почти на 4% уменьшилось, э, уменьшилось э, так сказать, э, снизились доходы населения. Это за один месяц на 3,6% если не ошибаюсь, это очень сильное падение. Но, тем не менее, и это будет продолжаться, неизбежно будет продолжаться. Но я думаю, что э, все равно это вот, э, э, социальное недовольство будет возрастать, люди будут выходить на улицу, но вооруженного протеста, в условиях, когда этому протесту противостоит, извините за такую тавтологию вот э, противостоит э, 2 миллиона 600 тысяч э, вооруженных оголтелых людей, там э, Росгвардия, ФСБ, МВД и прочие силовые структуры, многочисленные, 2 миллиона 600 тысяч вооруженных людей. Причем, так сказать, за ними вот люди, которые им командуют, не имеют, еще раз подчеркиваю, вот в сюжете с Иваном Павловым, я уже говорил, что это беспредельный фашизм. Не существует такого уровня, такого объема крови, который этот режим не готов был бы пролить для сохранения своей власти. Поэтому я думаю, что здесь вот какой-то вооруженный протест, там, я не знаю, для кого-то к счастью, для кого-то для меня к счастью, для кого-то к сожалению невозможен. Я в этом... Там другая история. По мере, по мере обрушения экономики неизбежно возникнет ситуация, когда денег не будет хватать. В том числе и для силовиков. И вот тогда пойдет раскол элит, тогда пойдет расползание режима. Я думаю, что путинская Россия в конечном итоге будет обречена на развал, в том числе и географический. Условий для появления новых большевиков нет, а вот давайте сейчас поговорим о том, есть ли условия для появления нового железного занавеса. Просто было вот три новости, которые я вам сейчас э, раз, перескажу, да, которые меня снова сподвигли, вернуться к этому вопросу. Просто было такое общепринятое мнение, что нынешние власти не будут повторять ошибку советских властей, и в принципе людям, которые собираются эмигрировать или эвакуироваться, будут свободно это разрешать делать. Однако мы... Э, там Несколько недель назад слышали заявление, как первый такой звоночек бывшего президента Эстонии, который предложил вообще прекратить выдавать визу, выдавать визу всем россиянам. США в скором времени перестанут выдавать визы россиянам, все, кроме дипломатических, и призвали уже своих граждан покинуть тоже в ближайшие дни Россию. И вот еще одна история. В пятницу был задержан, снят с самолета, лидер движения «Весна» в Челябинске Александр Кашеваров, молодой парень, который... Должен был улететь в Армению, но на него возбудили уголовное дело под Адинской статье, То есть человеку не дали улететь, а сняли самолет Так все-таки э, стоит ли нам ждать железного занавеса? И настолько ли стоит быть уверенными в том, что нынешние власти действительно не будут повторять ошибку властей советских? Значит, это четыре разных вопроса. Я постараюсь, потому что это четыре, э, значит, три разных совершенно новости. И одно совсем из другой серии утверждений. Итак, по пунктам. Я полагаю, что вот, значит, призыв политика из Эстонии, он все-таки является пока частным мнением его. Я думаю, что ни мировое общественное сообщество, ни европейское сообщество пока не готовы поддержать столь, столь радикально, чтобы совсем россиян никуда не пускать. Э, вот. К этому, я думаю, что не готовы, э, не, не готовы политики, я думаю, что и политики, большинство политиков Эстонии к этому не готовы. А, ну, просто, чтобы совсем никого не пускать. А, значит, да, вводить э, санкции, вводить персональные ограничения, да, но чтобы совсем... С российским паспортом никого никуда не выпускать, это, это маловероятно. То есть, идея закрытия железного занавеса с той стороны, на мой взгляд, она маловероятна. Мы потом поговорим, насколько, так сказать, какие здесь есть нюансы. Я надеюсь, поговорим. Что касается того, что американцы не выдают виз, то это простая очень история. Это не они не выдают виз, а это российские власти, как всегда, начали бомбить воронеж. То есть, они просто-напросто запретили, ну, то есть, фактически, они парализовали своими действиями, они парализовали деятельность консульских служб Соединенных Штатов Америки, и не только консульские службы Чехии, например, фактически перестали действовать, потому что, во-первых, резко уменьшилось количество сотрудников американских посольств и консульств и чешских, а во-вторых, запретили нанимать россиян на службу в эти посольства и консульства. Естественно, некому просто стало работать. Поэтому американцы перестали выдавать визы там за, ну, за определенными исключениями, естественно. Там есть какие-то случаи, когда визы все равно выдаются. Крайние случаи. там Человек смертельно болен, ждет в очередь, очередь на лечение и так далее. То есть, есть исключения. Но в целом перестали. Да, действительно перестали выдавать. Причина очень простая. Не потому, что они не хотят пускать россиян. А потому, что просто некому этим заниматься оформлением виз. Поэтому... Причина здесь не нежелание американцев, а то, что вот российские власти в очередной раз в борьбе с Америкой они выстрели, ну в ногу не себе, правда, а в ногу гражданам России. То есть, как всегда, начали бомбить Воронеж. Это первое. Вернее, второе после Эстонии. Третье – это ситуация с Кашеваровым. 18-летний парень, один из лидеров Челябинской весны, которого сняли с самолета он собрался лететь в ереван его не пустили потому что его там обвинили тоже бог знает в чем ну как обычно там вандализме все в чем-то в общем короче бред сивой кобылы тем не менее обвинили Ну парень известный парень активный значит вот его решили так сказать все таки видимо ну скорее всего посадить значит это Совсем другая история. То есть, индивидуально кого-то да, будут хватать у самолеток, будут пытаться не выпустить. Но это не массовое явление. И я полагаю, что вот ваша гипотеза о том, что нынешний путинский режим собирается повторить опыт советского режима, который не выпускал своих граждан. Я думаю, что ну, пока я не вижу предпосылок для того, чтобы это было так. Потому что на самом деле вот заявление Пескова, знаменитое, который, который сказал, что э, да, Кремль совершенно не беспокоит, что э, уезжает вот этот вот отток ученых, когда э, прошла информация, что в пять раз увеличилось количество ученых, э, бегущих из России. Ну и Песков очень довольно плотоядно улыбается, сказал, что нет, э, нас все устраивает, нам хорошо, пущай, пущай, уезжаю. Значит, причина очень простая, потому что, в общем, количество умных, образованных, критически мыслящих, а ученые это по определению человек критически мыслящий, как правило, вот количество таких вот критически мыслящих людей в России в общем, не устраивает режим. Поэтому, в общем, я думаю, что вариант, при котором путинский режим закроет границы по этой причине, вот таким образом, крайне маловероятен. И вот в чем здесь еще одно отличие путинского режима от советского. Дело в том, что советский режим это был все-таки такой миссионерский режим. То есть, они пытались, так сказать, обратить свою веру. То есть, коммунистическое воспитание молодежи, там вот это вот все. Октябрята, пионеры, комсомольцы и так далее. Это все, то есть, у них была задача переплавить людей, переработать их, так сказать, потому что была идеология, и вот в эту идеологию они пытались обратить в эту веру. Но на самом деле, мы прекрасно понимаем, что коммунизм это было, ну, в, по крайней мере, в, советской, в, советской, в советском изводе, это, было, это была гражданская религия. И вот это, так сказать, советская власть КПСС, она пыталась обр обратить в эту гражданскую религию все население Советского Союза. И только отдельных там, отщепенцев, которые не обращаются, там, типа, типа Солженицын, вот они позволяли уезжать. А все остальные должны были оставаться здесь, сидеть ровно и, так сказать, верить в окончательную победу коммунизма. Пусть даже не верить, но делать вид хотя бы. На последних этапах там верить было не обязательно, но делать вид, прикидываться. У путинского режима нет идеологии, поэтому нет какой-то гражданской религии, есть мифология, и в общем вот задачи всех обратить в свою веру нет, поэтому езжайте сколько хотите. Так что я думаю, что вот эта гипотеза о закрытии железного заноса по идеологическим мотивам, она мне представляется маловероятной. Ну и сейчас а, еще немного поговорим о международной повестке, так сказать. Европарламент на прошлой неделе принял резолюцию по отношению к России, где говорилось о том, что а, Россию отключат от SWIFT, ну точнее, как говорилось, рекомендовалось, поскольку это все-таки декларативный характер носит, что в случае эскалации на востоке Украины Россию могут отключить от Свифт, отказаться от закупки российского газа и российской нефти, ну а также заблокировать активы российских олигархов, о чем, собственно, и Навальный, и вся его команда давно Призывает. Однако глава европейской дипломатии Жозе Боррель сказал, что ну, это, скорее всего, на практике невыполнимо. Так вот на ваш взгляд, это действительно на практике невыполнимо или нет большого желания это выполнять? Это в том числе и к вопросу о нюансах появления железного занавеса с той стороны. Ну, Во-первых, отключение от SWIFT и топливно энергетической эмбарго – это в любом случае не железный занавес. Мы понимаем, что железный занавес ⁇ это просто вот не пускать. А в данном случае это серьезная экономическая блокада. То есть экономическая блокада государства, а не граждан. То есть это вот здесь, я думаю, все видят разницу. Значит, я считаю, что вот это вот решение Европарламента, оно было проголосовано очень больш… значительным большинством. И такое решение впервые ⁇ это хорошая новость. Я считаю, что это хорошо, потому что это... Означает э, сильное изменение состояния умов э, людей, которые э, представляют э, так, европейский политикум в широком смысле этого слова. А, значит, да, действительно, это рекомендательное решение. Да, действительно, э, вот, что, с точки зрения полномочий у Европарламента, да и у Евросоюза даже в целом, у глав государства европейских. Нет полномочий вот таких, о которых здесь говорится. Но за исключением введения санкций. Санкции они могут принять, это политическое решение, без проблем. Любые. А вот что касается отключения Свифт, это все-таки более сложная история. И здесь, конечно, одним вот, чисто таким вот решением парламентским и даже правительственным не, не обойдешься. Боррель прав с точки зрения того, что это, скорее всего, нереализуемо в, ближай... в обозримой перспективе. Если говорить о том, что это невозможно вообще, то здесь нет э, ничего невозможного. Нет таких физических законов, э, там, законов природы, которые бы э, противо... пр противоречили бы э, отключению от свифта или, или введению топливно энергетической эмбарго. Это вопрос политической воли. Такой политической воли Пока не просматривается. Там было, причем здесь важно, важно отметить еще одну э, очень существенную э, особенность вот этой, вот этой резолюции. Там же не было сказано, что завтра отключим. Там, было, там была прочерчена красная линия для Путина. Там было сказано о том, что э, если бу, э, будет осуществлено э, вооруженное нападение на Украину, то есть э, фактически кра этой красной линии является граница Украины. И Путину это было сказано, что если вот будет вторжение, значит будет вот это. И скорее всего это уже реальная вещь. Поэтому я думаю, что для Путина это важная история. То есть ему перед носом повесили вот эту вот красную линию. Сказали, вот переступишь, значит будет тебе вот это. Я думаю, что это хорошая история, потому что это означает, что ну, при всем своем безумии, при всей этой характеристике, которую дал Путину немцов, тем не менее, публично мыло он не ест и публично ложку в ухо не сует. Поэтому я думаю, что все-таки это предупреждение сработает и большой войны с Украиной не будет. Будет вот это вот, так сказать, постоянная перестрелка, постоянное убийство украинских граждан из-за кордона, из-за этой линии соприкосновения, но вот большой войны, большой крови не будет. Так что вот такая резолюция, мне кажется, носит такой предупредительный характер, важный характер. Она свидетельствует о серьезном изменении в политическом сознании европейцев. И не только. Мы видим, что и Байден тоже в общем, делает достаточно серьезные предупреждения. Так что постепенно Путин, он вот все-таки доводит, так сказать, европейский, американский, ну в целом западный. Политикум до э, понимания того, что в общем, он э, представляет собой серьезную угрозу, видимо, самую большую угрозу э, человечеству на сегодняшний момент на планете. Вот минувшие выходные у нас вышла очередная статья известного публициста Владимира Пастухова. И если вкратце, то речь там идет в том числе о том, что вот случился у нас санитарный локдаун по всему миру. Ну и соответственно российские власти решили этим воспользоваться и параллельно вести еще и политический локдаун. Однако резюмирует Пастухов, что выход-то из санитарного локдауна он простой, просто нужно отменить карантин. А из политического локдауна фактически выхода нету, это де-факто разрушение системы действия действующей власти. Согласны ли вы с таким утверждением? Ну, знаете, я, конечно же, посмотрел эту, э, этот текст Пастухова, и, в общем, у него бывают разные тексты. Но в данном случае, с одной стороны, э, человек выступает в роли такого капитана очевидность, э, и, ну, достаточно, так сказать, э, он неплохо владеет русским языком, он хорошо умеет складывать буквы в слова, слова во фразы. И вот эти вот прибаутки, там, локдаун, не нокдаун и так далее, он умело находит и использует. Такой блескущий достаточно текст. Но вот откровенно говоря, сказать, что за этим есть какое-то глубинное наблюдение того, что происходит в России, я не могу. Ну да, достаточно очевидная вещь. Да, действительно, из локдауна э, вот, пандемийного выход есть. Э, да, скорее всего, так сказать, он рано или поздно состоится. Что касается из э, э, политического локдауна, да из него тоже есть выход. Понимаете, ну в конечном итоге выход есть. Другой вопрос, когда, и другой вопрос, э, какой ценой. Э, то есть, э, значит, э, вопрос: э, это же все, все слова. Значит, что означает, что из политического локдауна нет выхода? Это означает, что путинский режим навсегда? Нет, неправда. Путинский режим не навсегда. И в конечном итоге, ну, там есть еще одна фраза, тоже, казалось бы, очень очевидная у Пастухова, которая меня, так сказать, с одной стороны, я понимаю, что, конечно, это дважды два четыре. Он заявил о том, что в конце своей статьи он заявил о том, что за процессом восстановления социальной справедливости в России лучше наблюдать издалека. Ну, да, конечно, лучше наблюдать издалека. Вообще за историческими процессами, за процессами перемен, конечно, безопаснее наблюдать издалека. Но тогда, если все будут наблюдать издалека, а кто их делать-то будет, возникает вопрос, а кто будет э, осуществлять э, вот эти вот, исторические изменения, кто будет осуществлять восстановление исторической справедливости, как э, это термин Пастухова, не мой, если все это будут делать издалека. Это будет большой вопрос в том числе и к Пастухову. Я не настаиваю на том, чтобы я не наивный человек и я не призываю того же самого Пастухова вернуться в Россию и там своими руками осуществлять историческую справедливость. Тем более, что скорее всего он не очень знает, как это делать. Да и мало кто знает. Но вот такой, так сказать, вот такая максима, что вот лучше наблюдать издалека. Ну да, лучше безопаснее. Это из серии того, что а зачем вообще э, там, Навальный вернулся в Россию. издалека бы наблюдал за э, восстановлением исторической справедливости. А зачем вообще люди здесь э, чего-то там делают, выходят на какие-то протесты? Вот меня сейчас вы сейчас сказали об этом молодом парне э, Кашеварове, которого остановили. А меня, например, в не меньшей, а пожалуй, в большей степени впечатляет фигура Ольги Мисик, вот этого символа протеста 19 -го года. Замечательная вот эта девочка, которая читала Конституцию вот этим вот ОМОНовцам, закованным в космонавские латы. Это такой символ протеста, крошечная, крошечная хрупкая, тоненькая девочка, которая вот стоит перед этой шеренкой или даже сидит перед этой и читает им Конституцию, они их слушают. Потому что, на самом деле, это потрясающее было зрелище. Вот она сейчас, в настоящий момент, ее, э, значит, э, 11 числа, если не ошибаюсь, будет э, приговор. Э, ее собираются посадить на 2 года за вандализм. Там Она, э, она естественно, она никаким вандализмом не занималась, но просто, есть, поскольку это символ протеста, ее хотят посадить за вандализм, приписать ей какие-то там страшные действия в отношении... Будки, которые находятся у ворот Генеральной прокуратуры. Что-то там на ней написали вы на этой будке, совершенно недоказано и неизвестно, то, что это не делала сама Ольга Мисик, но тем не менее вот вандализм, посягательство на священный предмет культуры и искусства, будка у ворот Генпрокуратуры. Так вот в своем заключительном слове Ольга Мисик очень ярко. Сказала, почему она не боится. Почему она не боится, это вот тот символ. И она стал, становится таким же символом протеста, как Навальный. И Без этих символов протеста, без этих людей, которые пытаются изнутри России что-то изменить, никаких перемен не будет. Поэтому это вопрос. Еще раз: я совершенно не, при... не говорю о том, что никому не надо уезжать. Это глупо. Если есть опасность, если есть ощущение, что человек больше э, при пользы принесет. За пределами России, конечно, не вопрос, надо уезжать, но призывать всех уехать и говорить о том, что так сказать, за э, как это делает Пастухов, что за э, вот этими процессами восстановления исторической справедливости в России, надо наблюдать издалека. Ну, это ну, вот капитана вот, очевидность, это немножко пошловато. Поэтому, э, да, безусловно, выход, возвращаясь к вашему вопросу, выход из э, э, политического локдауна. Он не столь просчитывается, как из пандемийного, но он неизбежно состоится. Поэтому я думаю, что эта фраза Пастухова, она просто по факту ошибочна. Ну и поскольку у нас а, в России длинные майские каникулы, то я этой темой предлагаю вкратце закончить. Когда стало известно о том, что Путин, Путин подписал указ о том, что россияне на майске отдыхают 10 дней, у меня сразу вот промелькнула такая мысль, что подлость что ли какую-то готовят, пока все заняты садово-шашвычными делами. У вас не возникло такого ощущения? Вы знаете, значит, наше с вами длительное знакомство с Путиным под, э, заставляет утверждать, что Путин готовит подлость всегда. Просто всегда. Э, когда, в какой момент он эту подлость обнародует, это вопрос э, неопределенный, я, я не знаю. И поэтому гадать, вот я, я не готов участвовать в гаданиях, когда вот эту подлость Путин обнародует. Возможно, вполне возможно, что что-нибудь он устроит, какую-нибудь гадость он устроит, вот сейчас. Я не думаю, что ведь эти длинные выходные они будут заканчиваться вот этим вот победобесием, и скажем, против вашей версии выступает только одно: устраивать какую-то особую, изощренную гадость накануне Дня Победобесия, накануне 9 мая, ну, скорее всего, нет. По крайней мере, так мне не кажется. То есть на самом деле будет нарастать истерика, будет нарастать так сказать, патриотический угар, будут, будут греметь, так сказать, фанфары, всем будут рассказывать, как Путин победил в ходе Мамаева побоища, и там на Курской битве он всех победил, то есть это все будет. Но вот какой-то особой гадости, ну, скажем так, мне, мне, мне это не кажется очевидным, потому что, опять-таки, будет вот этот вот угар гром, Гром победы и устраивать здесь какие-то дополнительные, так сказать, раздражители, мне кажется, не очень логичным. Хотя, еще раз говорю, в путинской голове разбираться последнее дело. Гадость он готовит всегда. Что ж, спасибо большое, Игорь Александрович, за этот разговор. Спасибо, Дмитрий, удачи вам. Напомню, что гостем канала форума Свободы России сегодня был журналист, публицист и социолог Игорь Яковенко. Ну а я, Дмитрий Семенов, на этом с вами прощаюсь.